Здарова, с вами Сэм, и сегодня вот, и мы опять записываем ролик. Короче, э, пф, давайте кирочку опять сделаем, как же и в прошлом ролике. Так же самое, как и в прошлом ролике. Короче, а вы подписывайтесь на канал, самое главное, подписывайтесь, подписывайтесь, да-да-да, обязательно подписывайтесь. Короче, я думаю уже вы, вылезти отсюда и поделать что-нибудь в реальном мире, блин. Так, короче, куда? С какой точки мы выкапываемся? Давайте отсюда выкапываемся. Так, поделаем что-нибудь в реальном мире? Прошлую серию мы назовем, да, прокопались в шахте, да? Первое правило Майнкрафта не копаться под себя, а я копаюсь над собой. Тоже правило Майнкрафта, которое я нарушаю. Это там грави может быть, если вы не знали. Блин, черт. Что за черт? Что за чертяка, блин? Да, черт. Где мои вещи? А там что такое? А что это такое? Э, а как приблизит, Алло? Кстати, у меня скид появился, ребят. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, А ч, кстати, блин, че я не записывал со скидом? А, что я вам его не показал? А -а -а -а. вот, короче. В прошлом ролике я забыла вам скин показать. Вот, да. Ну, вы видели, что у меня вот такая лапа? Ну, вот, короче, мой скин. Вы можете рассмотреть. Я такой, ну, как-то... Это, кстати, странно выглядит, что я с синими волосами, в синей кофте. Ну, что они, правда, черная Ну, но... ладно, короче, прикольный скин. Короче, я думаю, вам нравится. Короче, примерно вот там надо искать. Примерно вот там. Я слышу, что сплеснулось оно с водой. С водой сплеснулось. То есть где-то тут мои вещи. Блин. Ну, реально, это так тупо было. Как можно было так умереть? Ну, блин. Элементарно так можно было умереть. Блин, а ч ⁇ в прошлый раз мне повезло тогда? Что я вот так не подал, глупо. Я уверен, что ты где-то вот тут было. Ой, я уже подумала, это мои вещи. Ой, это собака это не мои вещи они где-то... мне кажется, что я не найду даже свои вещи да если и найду, то не все блин, у меня, короче, никаких вещей, нет. вы видите вот прикольная тропинка, мы ее устроили, ребят Пельмени недоваренные. Короче, ребят, давайте вот так спускаться будем. Блин, кирку надо взять. Кирку надо взять. У нас ее нету, так что будем вот так спускаться. Не, короче, давайте вот тут соберем немножко земельки. Земельки, да. Блин, короче, это, кстати, я вам ничего не скажу. Ладно, короче, эту серию я записываю. Блин, я так подохнуть можно легко. Короче, а... Ладно, короче, я буду сейчас за кадром искать свои вещи, короче. С вами был я, Сэм. Нет, подождите, нет. Давайте сейчас я найду свои вещи, а потом уже приду к ролику. Ладно, давайте сейчас ищу вещи. Так, ребят, короче, стало... я, короче, искал вещи не так долго. Я, короче, вот здесь вот. Я, короче, там копался, копался, опять копался вверх. И я, короче, вот и нашел свои вещи. Да, ну я... Ну да... Короче, я нашел свои вещи, теперь можно вот здесь что-нибудь обустроить. Короче, да, это продолжение серии, она какая-то двойная уже получается. Это как бы должно уже всего во второй серии, следующий уже происходить. Потому что пока бы я еще вещи искал за кадром, я уже думал, что уже не записывать этот ролик, а оставить на следующий. Не в следующем ролике искать, а за кадром найти, а потом уже следующий записывать ролик. Но я, короче, вот так сделал. Как сейчас. То есть записываю ролик. Для вас. Ну, короче, вы, вы же ставите лайк, да, подписывайтесь на канал. Это недолго было, ребят. Ну, не больше 10 минут я искал это для своей вещи. тут потом застроим, потом, потом, это я пока временную защиту делал. Не то временная была, а сейчас вот мы прям, прям уже все хоромы строим, так как в шахту сходили. Блин, надо было в шахту сходить еще в девятой серии какой-нибудь. Вот а тут сейчас в шахту сходил, только сейчас, это уже какая четырнадцатая серия, по-моему. Ну в тринадцатой, в двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, где-то так мы копались ну и все, накопались, я думаю, хватит нам уже копаться. Так, короче, аккурат, аккуратно-аккуратно идем. И смотрите, да, вот так спускаемся по нашей тропинке. Я думаю, тропинку улучшить, кстати. Вот так вот улучшить. Уже типа... Да. Uh. Так, э, я улучшаю тропинку, если кто не понял э, нашу вот эту с вами тропиночку. Ой, блин, я думал, что сейчас уже ударюсь в землю. Так, э, о, там курицы яцу выслал, прикольно. Я услышал по звуку. Звук тут странный у нас, ребят, с вами. Так. Ну чё, лучше ли тропинку? Было? Она как стала, какой-то слишком огромный. Что ли? А еще куча стаков булыжника. Мы с ними можем сделать что захотим, просто у нас куча всего есть. Ну да, короче, мы поняли. Mm -hmm. Так. Зачем мне тут метку поставил? Если мы взяли? метку можно снести. метку оставила, потому что не думал, что эту тропинку прям построю. Троп, тропинка она так, она так сильно выглядит. Эп. Так, короче. Ну что будем делать? Ну что так сделаем? Раз, два. И вот, вот так еще. вот так, вот так отлично, отлично, ещё вот так, ну и потом вот это все буду устраивать дальше, пока что так вот. А как они с яйцом как бы снесли? Так, ну не знаю, они же вроде маленькие цыплята были, как они яйцо снесли. Хотел поставить вот так, что ладно, ну не пожалею. Так, э, э, давайте сейчас тогда, ой, давайте заберем, мне же так понадобится. Так, давайте идем сюда, заходим. Потом, о, давайте вот здесь, как-то улучшим тоже. Ой, блин, что-то так ужасно выглядит. капец тут ужас ужасный капец так у курицы уже выросли что ли да уже не, не цеплят уже кулицы реально вот видите имеется уваляется так давайте вот здесь сломаем О, опять еще одну ну да их же там сколько три-четыре по-моему да, 4 я вроде всех загнал туда, так, так собрался всех. Ну, в одной серии, если чего, не, не помню какая она там, 10-ая, 9 Вы можете наблюдать, что я заберу. опять 9-соловый фрикинцы уже спокойнее. Так, короче. По звукам я определяю, если чего. Да. Короче... Вот у нас мы сходили в шахту, в принципе, вот наши ресурсы, что мы добыли, 4, плюс еще кирка у нас есть, что нормально. Уголь, уголь добыли, уголь можно было и в другом месте добыть. Ну, давайте сложим все наши вещи, думаю, ну, давайте 19 положников возьмем с собой, пойдемте еще деревь, деревь, де, де, деревьев нарубим да мы если что ребят все улучшили да сразу. короче следующей серии должно быть выживание ну да ну все в принципе можно палочек себе сделать и все в принципе давайте заканчивать серию не давайте еще сделаем еще одна курица да не будем ее ну, себе загонять хватит нам куриц короче сделайте себе лопату я хотел лопату сделать вот, да, еще одну. О, опять яйцо высрали. И кирку еще сделаем. Все отлично. Да и можно топорик новый, да? Ну, потом, в следующей серии, если что. Так. Ну, все, в принципе, давайте что-то сюда положим. Что просто верстак положим. Короче, с вами был я, Сэмп. Увидимся в следующем видео. Всем пока!